Приветствую вас на канале Максима Черепанова. Сегодня мы с вами о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем ЖК Радужный в хуторе Ленина. Вот так он выглядит. Здесь активно ведется строительные работы. Много уже есть готовых объектов. Есть те, которые застраиваются. Там Таунхаус? поселки поселке Радужен коттеджем. Пойдемте посмотрим, что все представляет. Земли здесь около сотки. Это двор, ролет, ролеты ворота. Звездная машины Здесь подготовлена штукатурка на стенах. Разводка труб. Разводка электропроводки, проводки, есть выход, так, кухонная зона и выход на свою придомовую территорию зона барбекю. Чашечка достаточно большой, вообще даже можно свой садик разбить. Ну я понял. А? Здесь гостиная. Ну, зона. Ну да, здесь. Кухня-гостиная. Санузел на первом этаже, да? Санузел, да, на первом этаже на втором уже есть. Довольно большой. Здесь где-то порядка 6 квадратных, да? Метров. Да, да. Закузик встанем. А -а -а. Это комната отдельная. Это это получается под отоплением возможности, да, да сделано? Здесь будет висеть радиатор. Ага. Здесь тоже. И здесь радиатор на входе. Сейчас пока не вешают, тоже ну, ну, второй не закончен. Не закончен, понятно. Второй этаж. Второй этаж. Смотри. А здесь трехэтажный он, да, получается? Здесь, да, это трехэтажный, спонсарный. Вот второй санузел, сразу слева. Вот по объемам примерно такое же, получается, да? Да. да Нет, чуть-чуть да. меньше. Ну вообще идет один ванна, один туалет. Ну один. как бы по идее ставят на первом этаже и туалет и ванну, и здесь ванну. Да. Здесь комната и сразу гардеробная. Тоже можно санузел сделать. гардеробная. Можно как кабинет использовать. Можно. Без окошек кабинет, конечно, не очень. А потолки здесь 2,70 или 2,85? Ну, вообще со стяжкой и со стяжкой. Дело 2,70. 2,70 со стяжкой, блин. А на верхней передвижной. Ага. Здесь. Вторая комната. С выходом на балкон. Балкончик. Видно море. Краснодарская. Пойдемте посмотрим еще третий этаж. А вообще квадратура этого помещения сколько? 172. 172 квадратных метра. Обалдеть. Есть более менее свободная планировка получается. Да, здесь можно сделать как две комнаты. Так и три, да? Вообще получается пятикомнатная квартира. Ну да. Видите, пожалуйста. Ваша собственная фантазия. Окна пластиковые, счетчики разводка. Здесь будет общий двор. У таунхаусов, которые на второй линии находятся. Здесь будет асфальтовая площадка, припарковать автомобиль. За домом будет зона барбекю. Здесь эти таунхаусы стоят дешевле. Пишите в комментариях, в личное сообщение я буду вам сообщать цены, потому что цены всегда растут. Когда вы это будете смотреть, видите, неизвестно. Коттедж 100 квадратных метров, 99,7 первый этаж а, здесь отдел на от санузел, здесь комната, потолки очень высокие, как ощущение как будто больше трех метров, здесь кухня отдельно, либо сделать можно кухню столовую, гостиную, пойдемте посмотрим второй этаж, здесь потолки получается больше трех метров, да? Да. Четырехкомнатный коттедж. Вот. Второй этаж. Прямо санузел второй. Одна комната небольшая. Вторая комната чуть-чуть побольше. И можно сказать еще одна комната спал зал. Правильный зал с церковным окном Вот так выглядит Вот разгороженная территория У каждого таунхауса Придомовая своя территория Достаточно большая получается забором Большая зона барбекю 10 квадратных метров, 100 с лишним, там, 110 что-то такое, да? Санузел. в принципе. Ремонтная работа идут. Там у нас зона барбекю. Огородная уже. На второй этаж посмотрим. Также широко вот. Типовый проект. А у тебя такая же одна? Ну да. Вот здесь будет в договоре. да. Здесь и плашлюзы.